Вы такого еще не видели, друзья. У нас на канале совершенно новая рубрика, посвященная фарминг-симулятору 2019. И называется она «Против всех». И в сегодняшней серии «Против всех» у нас будет выступать такой замечательный трактор, как HTZ 17221-2021. Один, прошу любите жаловать, ребятки, этого замечательного синенького, голубенького, черненького монстра, да, обладающего 240 сильным двигателем и всеми четырьмя приводными колесами. Давайте, ребятки, посмотрим, насколько же этот трактор действительно является хардкорным и какую же он конкуренцию сможет составить другим классическим тракторам из. Игры фарминг симулятор 19 Напомню, что в данной зарубе ХТЗ против всех будут принимать Участие только лишь трактора Средней категории В общем, ребят, вся техника будет с базовыми Движками, ставить какие-то форсированные Более мощные движки я на них не буду Оно и правильно, потому что Мы должны убедиться, насколько же Хороши трактора при базовой комплектации То есть только лишь базовая Комплектация и ничего Больше. Давайте, ребят, посмотрим Как же наш ХТЗ справляется с с различными тракторами. Погнали! Ну что ж, вот такие вот средние трактора у нас сегодня принимали участие, на самом деле их было гораздо больше, но вы, ребята, сами можете посмотреть в определенной рубрике в игре Farming Simulator, какие средние трактора классические у нас имеются, ну и ХТЗ, конечно же, с некоторыми из них справился, с некоторыми из них не справился, вы, ребят, сами все видели, и, конечно же, я, ребят, хочу знать, понравилась ли вам такая рубрика, рубрика или нет, пишите, пожалуйста, ребятки, свои комментарии, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея. Ну а если ты досмотрел до конца